это мы здесь разговариваем. Давай, давай, рассказывай цветочек, который а нас Панки перебил. И как, и как тебе эта сумочка? Классная, очень, мне так нравится. Вот туфли великоваты немножко. Еще надо подрасти. Оп, привет. Что вы здесь стоите, строительством занимаетесь? Панки, не мешай. Ты что, не видишь? Мы замок вообще-то собирались строить. А ты вот все здесь ломаешь. Иди играй вон с старшими девочками. Вы что такие нервные? Хм, даже малярки прогоняют.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 Чего, петинка Вообще не похож! Как это не похож? Ты чего? Присмотри внимательнее! Очки отдам жить, столик! Ну, художник, скажем так, с тебя вообще никакой! Эээ, следи за выражениями! Кто за мне Пикассо нарисовался? По крайней мере, лучше тебя рисую! И вот этих твоих каракуль! Слушай, Сахарок, они чего там? Ссорятся, что ли? Ой, что-то сегодня Панки совсем не с той ноги стал! Цепляется ко всем! Но мне вот страшно, потому что если он доведет петинку, ой, ему не сдобровать! Так идем быстрее, разберемся, что там такое случилось. Эх, цветочек, цветочек, ты еще не видела, что дома творится, если они вдвоем собираются. Панки, не зли меня. Эй, ребята, что у вас случилось? Что-что, сижу себе рисую, никого не трогаю. Приходит этот Пикасо и рассказывает, что у меня плохой рисунок. Представляешь, что он типа лучше меня рисует. Вот это заявочка. Но я и правда лучше тебя рисую. Всего-то, вот вы, какой кипиш из-за рисунка! Ха. Мы сейчас это все быстренько разрешим! Вы знаете, то сейчас очень популярный челлендж Называется три маркера! Ты с закрытыми глазками выбирай себе Три любых маркера, которые тебе попадутся И разрисовывай свой рисунок! Очень кто-то получается! Ой, а что, давайте, я тоже попробовать хочу! Я согласен! Я тоже за! А кто за нас рассудит? Ага, а как мы узнаем, у кого рисунок получился лучше? Мы за все будем только за себя голосовать! Ребятки, а хотите, я вам помогу?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 Вау, какие клевые цвета мне попались, прям как я люблю. Ммм, мой любимый красный. Теперь моя очередь. Опа, один, два, Самый крутой. Друзья, если вам нравится челлендж стрим-монтера, то поставьте лайк этому видео и не забудьте подписаться на канал Тойсан Тойс. Спасибо! Ну что, где эта новая девочка? Я уже закончила свой рисунок. Я тоже свое зарисовала. Вы с Витлочком тоже уже Но мне кажется, что мой лучше всех получился. Дети, не ссоритесь, не ссоритесь.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 Но если честно, я думала, что мне попадется кто-то из клуба спортсменки. А тут такая удача. Ребята, точно, я просто перепутала. Я думала, если плейтайм, значит спортсменки. А плейтайм, это означает театральный клуб. Как вам моя куколка? Если вам нравится, ставьте лайки этому видео. Хм, ну есть, привет. Давайте я сейчас вас рассужу. Показывайте мне свои рисунки. Хм, вот это да маленькая, а уже такая бозрая. Так, мальчик, что-то мне твой рисунок уже не нравится. Хе, классная девчонка, мы с ней точно подружимся. Э-э-э, я этой девочке не доверяю. Нет, я хочу, чтобы жюри было совсем другое. Это какое другое, Я хочу, чтобы нас рассудили, ребята. Друзья, мы сейчас вам покажем все твои рисунки, а вы, пожалуйста, в комментариях напишите, те рисунок вам понравился больше всего. Я считаю, что это самое правильное решение, картинка. Ладно, Панки, я тоже с тобой согласна. Я думаю, ребята выберут меня. Ну что ж, -то, тогда давайте покажем ребятам ваши рисунки. Ну а ты, малышка, ты что-нибудь умеешь делать? Или ты только бодрая такая? Я, между прочим, здесь самая популярная. Никто не спорит, после меня да против, стилит меняю Хотите, покажу? Угу, очень хотим Ты такая славная Ну что, пошли купаться И... О! Ух ты Какая она классная а -а -а! Смотрите У нее полностью волосы Становятся малиновые Нет, не полностью, а только где розовые Ай, -а -а, полностью сзади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 Пока, я в школу. Ой, нужно еще раз игрушку сыграть. Ребята, а вы какие игры любите? Я, например, Роблокс люблю. Ой, сейчас, минуточку доиграю и пойду. Ой, ой, ой, ой убегай, бегай, беги, беги, беги, беги. что нас ждет какой-то сюрприз. Давай пойдем скорее. Угу. идем. Ой, здравствуйте, Тичер Мы успели? Ой, Дон, погоди. Ты так быстро катаешься, за тобой прям не успеть. Ой, здравствуйте, Тичер А мы не опоздали? Доброе утро, девочки. Нет, вы как раз вовремя. Присаживайтесь. Сейчас мы начнем наш урок. Все, девочки, урок начался. Ага, ага, да. Сегодня на тренировку во сколько? Конечно же я буду. Ну давай, куда побежать? А ну возвращай.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 Ну ладно, как-то выкручись. Ну все, теперь моя очередь. Так, рисунок. Вау, посмотрите, друзья. Это же куколка Лол Доктор. Хе, хм, смотрите, ничего такие цвета. Мне нравится. Хм, я думаю, у меня будет самый классный рисунок. А -а -а. И, ой, ой, упал. Хе -хе. Ух ты, смотрите, я же говорила, у меня будет самый лучший рисунок. Ну что ж, еще осталось выбрать цвета. Класс, бегу я рисовать.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 а новая куколка? О, да, это что-то щенто. Посмотрите, какая красота. Какая она красотка. Очень круто меняет цвет. Мне прям очень при очень нравится. И еще, кольня у нее тело! А, -а, а, здесь тоже появляется купальник. Очень классный.